Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. все микрофоны. Каждый может. Ну, добрый день. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Напомню, вы слушаете радио Народная волна на частоте 14.30 м. 99,1 FM на нашем веб-сайте radioinvc.com ну и на нашем YouTube канале я смотрю все наши постоянные слушатели, почти все уже на месте. С вами в студии Сергей Зацепин, Анатолий Червец. Привет, Анатолий. Добрый день. А, несмотря на всю мерзость, которая сейчас происходит в Конгрессе, в Нижней Палате Конгресса США, ну мы к этому еще вернемся обязательно, куда же от этого деться. А мне хотелось бы начать с приятных вещей таких а, сегодняшних. Но ну, это мое личное персонал. Но я не могу не поделиться своей радостью. Ну, во-первых, у моего младшего сына день рождения. С чем Happy я поздравляю? Happy birthday, Alex. Да, с чем я его поздравляю его очаровательную маму, но ну, и себя, а, и бабушку, конечно. А в этот день день рождения не только у Александра, еще и у Игоря Цесарского день рождения. С чем мы его тоже поздравляем? Человек, которого вы все хорошо знаете, который постоянно ведет Радиоблог в нашем эфире. Его мы тоже поздравляем. С днем рождения, Игорь. Да, ну и еще большая радость. Вчера ночью такой сюрприз преподнес другой наш сын, который служит в армии. Тогда он вчера приехал ночью. Это надо было видеть, как я с пистолетом в руках думал: кто же там прошмыгнул в комнату к Максиму и включил свет и чем-то там шабуршит. Я так крадусь. Смотри, Максим, какова ж была моя радость, когда, когда я увидел сына. Так что, так что у нас э, очень много радостных событий. И слава богу, знаешь, иногда такое тоже должно происходить. Не все ж да. какая-то ерунда. Да. Ну, а кроме всего прочего, э, конечно, в то, что происходит в Конгрессе, я вчера слушал, слушание эти смотрел, наблюдал это что-то с чем-то ну вчера были такие там был э, раскин да и э, даг коллинз два свидетеля Ну, ты понимаешь да вот я не знаю твое мнение, но я слежу за дагом коллинз сначала я думал что джим джордан это предел совершенства теперь я наблюдаю за даг коллинз я не вижу ни одного человека со стороны дем который бы близко мог подойти а, абсолютно с тобой согласен, поэтому я совершенно не понимаю, почему э, губернатор штата не назначил его на освободившееся место сенатором. Да. Просто у меня не укладывается в голове. Ну, непонятно. Абсолютно непонятно. блестящий. Единственное, он говорит слишком, <laughs> как по мне так слишком. О, я его обожаю. Быстро. Я тебе клянусь. вот он говорит так. Но умница, В моем эмоциональный, представлении дол должен говорить конгрессмен Соединенных Штатов. То есть вот, вот этот его давай, южный акцент. Давай прим, примем звонок, уже кто-то хотел с нами поделиться своими мыслями. Пожалуйста, вы в эфире. Да, добрый день. Здравствуйте. Вот по поводу материала, который э, Джулиане там привез, и вместе с ним ездила съемочная группа, и уже кое-что известно стало. Вот почему этот материал нельзя обнародовать. Ведь получается такая ситуация, что демократы дерьмом мазали республиканцев и Трампа три года и будут продолжать это делать до самых выборов. Мал... Республиканцы так должны, то есть ничего не могут даже. Ведь, по-моему, это же выбор, предвыборная борьба показать э, э, дерьмо демократов. А, вы абсолютно правы. И я думаю, что еще, так сказать, все впереди. Все впереди, материалов, которые он накопал, хватит на пожизненное заключение, по-моему, я, ну, я, для... я вчера об этом говорил. Мне кажется, мое мнение, что на сегодняшний день есть две причины, почему эти материалы не публикуются. Первая причина – это то, что э, Помпео пока, пока идет вот этот импичмент процесс, решил не противопоставлять это, чтобы оно не выглядело как отместка. А второе, это, опять же, мы знаем о материалах только со слов Джульяне. И, может быть, происходит так, что то, что накопал Джульяне, было добыто не совсем э, легальным образом. И поэтому Помпео за это браться не хочет. Об этом мы узнаем, вот когда пройдут <coughs> голосования по поводу импичмента, когда пройдет э, слушание в Сенате, если Джилляни действительно накопал что-то толковое, я думаю, что ну вот тогда и то. Я не думаю, что это будет во время предвыборной кампании, потому что то, что накопал Джилляни, оно подставляет под удар администрацию Обамы. Обама не имеет никакого отношения к сегодняшним выборам. Поэтому ну я, ну это мое мнение по этому поводу. Поживем, по Я, я да. думаю, что он не зря проводил эту работу, и когда-то оно будет востребовано. Возвращаясь к вчерашним слушаниям, наиболее таким арияным, злым, брыжущим слюной был такой а, конгрессмен из Флориды, угу. а, Элси хастингс Да. Прям со злобой такой. Я хочу привести несколько, а, так сказать, моментов из его биографии до того как он был конгрессменом он был федеральным судьей и был с позором изгнан импичт этот хастингс был импичт а, в 1989 году а он был федеральным суде как вы думаете за что во-первых за взятку это вот тот самый человек который разрабатывал правила сегодняшних дебатов вот кто у демократов, ну вы наверное видели, раньше он был такой с седой, бородой, ну, mm -hmm. такой с мусульманским, да. лысый, гладкий череп и мусульманская борода такая. Так вот в 89 году был с позором изгнан федеральный судья за взятку в 150 тысяч долларов, позорище. И это мразь. Я не побоюсь этого слова. Человек, которому в руки дана такая власть, федеральный судья. За 150 тысяч долларов продал душу дьяволу, продал совесть, все на свете. И вот эта мразь теперь сидит в Конгрессе, в юридическом, не в комитете а, а, по надзору. Да, запомните это имя. Ну, собственно, это типичный демократ. Собирает всю шваль. Недавно еще одну демократку, которая а, тоже, кстати, такая темно, темнокожая мусульманка, угу. а, которая обвиняет в том, что она... Благо... У... своровала благотворительный фонд для детей просто украла деньги из благотворительного фонда так вот э, на этом его так сказать подвиги Хастингс... Ха... Хастингса не заканчиваются а, Treasury Department заплатил 220 тысяч долларов чтобы э, загасить или сэттл его sexual harassment. против него, то есть вот такие демократы развлекаются в Конгрессе, а из наших денег оплачивают их, так сказать, спокойствие вместо того, чтобы, чтобы заставить этого ублюдка платить деньги за то, что он там балуется в Конгрессе, сексуально развлекается из наших налогов. 220 тысяч в 2017 году не так давно в 2017 году в декабре буквально вот mm -hmm. два года ровно два года назад 220 тысяч заплатили чтобы погасить загасить этот судебный процесс и тем не менее ни один то есть ни один республиканец не поставил под вопрос эту выплату no. Если ты помнишь, всего, по-моему, было выплачено порядка 17 миллионов mm -hmm. а, за проделки а, политиков. Mm -hmm. Ум, честь и совесть. И когда каждый из них выходит сегодня и говорит, mm -hmm. мы призваны защищать Конституцию, я так смотрю, да-да-да-да-да-да-да, вот 17 mm -hmm. миллионов за то, что вы... Защищаете, защищаете конституцию. конституцию. 17 миллионов за ваши утехи сексуальные мы платим, из наших налогов mm -hmm. платятся деньги, а вы так бьете себя в грудь, вы так стоите за принципы, за конституцию и защищаете нас от нашего президента. Мы ж такие неразумные. 63 миллиона, ну как считают демократы, 63 миллиона дебилов, реднеки. Не, не глупые, ничего не понимающие Проголосовали за этого президента А они такие умные Блин И вот когда они Во время слушаний там Позавчера Приложили письма Пятидесяти Скалорс Пятисот Специалисты в юриспруденции Пятьсот И еще 750 пятьдесят Историков я подумал, о, Господи, это вот эти люди, которые учат в университетах. Да. Именно поэтому. Это говорит не о том, что президент нарушил закон. Это лишь подтверждает а, мою печальную мысль, что в университетах леворадикальное отребье воспроизводит себе подобное отребье. И поэтому вот такое количество студентов, 70% студентов, предпочли бы жить при социализме. Это лишь подтверждает мою... Мои печальные выводы. 750 так называемых историков и 500 специалистов юриспруденции. Ну, Сереж, ты представляешь, на секундочку, то есть называется э, размножение в геометрической прогрессии. То есть, если каждый профессор научит хотя бы 25 студентов, да. а нам бы сказали, что таких 500 э, этих, э, экспертов, профессионалов, профессоров тут представляешь сколько действительно как размножаются демократы. и несмотря на все это в 2016 году несмотря на заговор во главе с там я не знаю с хиллари с обамой с коми с этим э, клэпером с бренноном в общем вся верхушка развед сообщества готовила заговор и вообще как я всегда говорил э, демократы ради власти готовы на любую подлость но как показывает практика они готовы на уголовные преступления лишь бы сохранить за собой mm -hmm. власть потому что э, судья суд этот файз они выпустили такой, э, ну statement такой где они обвиняют фбр то есть, и обвиняют их в, именно в криминальном нарушении Но закона. Ты понимаешь, да, что это письмо собой представляет вообще? Ну, как бы, я сейчас немножко о другом, о том, что демократы в своем стремлении удержать власть готовы на любое преступление. Также большевики готовы были уничтожить половину страны, просто расстрелять, сгноить в лагерях, все что угодно. Это вот современные демократы. И когда а, те, кто голосует за демократических политиков, начинают, так сказать, злобно говорить про путинистов, про кагабистов и так далее, о а чем, ну, собственно, заслуженно говорят, я тут спорить не могу, но хотелось бы, чтобы вы и на себя посмотрели. А, ваши лидеры используют АРС против своих политических оппонентов. То есть налоговую службу. В свое время Путин посадил Ходорковского с помощью налоговой службы. Так вот, ваш обумер, Обама, то есть использует а, налоговую службу для того, чтобы придушить своих политических оппонентов. Обама, Хиллари, кто угодно, используют ФБР, ЦРУ, а, национальную разведку с тем, чтобы не допустить Трампа к президентству а потом продолжают незаконно шпионить за ним. Я помню, как визжала вся прогрессивная общественность, когда Трамп сказал, что его записывают. И он ненормальный, и он такой-сякой, и все газеты, все телевидения, и у всех Леник Могилевских мозги взорвались. И просто с... оказывается, да. И причем делают это незаконно. То есть даже это, это трудно... Трудно себе представить, что можно законно шпионить за избирательной кампанией президента. Но оказывается, можно. Оказывается, можно. Но и даже тут они сделали это незаконно. Это еще раз говорит о том, что эти подонки, которые называют себя демократами, готовы на абсолютно любое преступление ради власти. И чем мы можем на это ответить? пойти на выбор только пойти на выбор ну ты знаешь я думаю что чем больше демократы занимаются вот этой ерундой я имею в виду вот этим криминалом и так далее тем они ты знаешь я заметил действительно это правда ты вспомни насколько была разъединена республиканская партия в шестнадцатом году до шестнадцатый семнадцатый год и посмотри как они сегодня просто нашли наконец-то один голос нет уже вот этого басти крылова лебедь рак и щука да наконец-то сегодня ну, они этот вазок тянут все в одном направлении это же тоже были дорого стоит а это все благодаря тому что помнишь девиз uh, drain the swamp и да. из республиканской партии свалились 43 конгрессмена да. сенаторы то есть Поэтому и партия была такая, потому что были в республиканской партии а, людишки, которые ну, ничем не отличающиеся от демократов. Только что mm -hmm. рядом напротив фамилии ставила буква R. Mm -hmm. И все. Они там жили себе потихонечку, дербанили вместе, я думаю. Один пол раньше чего стоил. Ага. Во, они, понимаешь, и вот сегодня, когда обвиняют Трампа, что он использует, а, нарушил, превысил свои полномочия, значит трес президента украины с тем чтобы он открыл расследование против своего политического оппонента не, не не не не во первых не против политического оппонента а против коррумпированного одного из наиболее коррумпированных если не самого коррумпированного вице-президента за всю историю соединенных второй штатов Америки. в америке второй. то есть почему почему элиты с самого первого дня и они же начали говорить об, об импичменте до того как президент принял присягу mm -hmm. то есть как только он был избран президент-элект они начали говорить об импичменте потому что устроились все неплохо демократы республиканцы отпускают вот вам яркий пример украина отпускает многомиллиардные всякие виды помощи на украину потом эти деньги пилятся распиливаются и через сынков Байдена, Керри, Пелоси возвращаются назад. Вас, господа демократы, не смущают, вам это ничего, вы, вы, вы нормально, в порядке. Вы кричите, у нас 23 триллиона долларов государственный долг, мы миллиарды даем якобы на помощь той или другой стране, чтобы демократию устроить. А оказывается, мы наши ловкие политики эти миллиарды потом растаскивают между собой и когда президент сказал что не мешало бы в этом разобраться я за и между прочим я одинаково отнесусь к тому если какой то республиканец в этом замешан если он пойдет в тюрьму я буду только аплодировать в отличие от вас вы же готовы защищать любого подлеца своего. Какое бы преступление он ни совершил. Вы оправдаете и то, что ФБР следило за президентом Трампом, но потому что это ради святого дела. Это же против Трампа, это же против республиканца. Вы оправдаете любое преступление, любое неэтическое поведение. Вы все оправдаете ради власти ваших коммуняк. А я абсолютно поддержу, если какой-то республиканец замешан в подобных делах. Кстати, я про Макина я говорил, с Бенгази было связано. Там же темные делишки, там же продавали, судя по всему, Стингеры не тем, кому нужно. Mm -hmm. И потом все это начинает всплывать. И поэтому а, стив, посел Стивенс должен был как-то эту тему закрыть, как-то назад все это притащить. И Маккейн крутился там, фотографировался с Сайсисом и так далее. Я думаю, Маккейн там по уши в этом дерьме. Ну, собственно, карма, она. карма бич. Да. Mm -hmm. Так что а, mm -hmm. то, что президент сказал, что необходимо разобраться с коррупцией это действительно так а вам не хочется узнать или не хочется перекрыть этот канал, когда наши с вами деньги попадают в карманы отдельных политиков. вас это не беспокоит. вы с этим нормально все в порядке когда приходит голодранец в политику хотя трудно назвать голодранцев, потому что как правило там ну или за ним стоит кто-то. Кто финансирует его избирательную кампанию приходит голодранцам в политику и сидя в конгрессе на 174 тысячи долларов в год становится миллионером у вас это вопросов не вызывает зато вообще демократы больные люди психически ненормальные. зато у них вызывают вопросы когда миллионеры приходят в политику и начинают вопить а у него беля миллион... он заработал миллионы до того как пришел в политику и вот меня не интересует его налоговые декларации потому что он их не будучи в политике меня интересуют налоговые декларации тех кто пришел в политику голодранцем стал миллионером вот чьи налоговые декларации нужно проверять но вы или глупые настолько этого не понимаете или или подлые понимаете но как бы честь мундира нужно защитить добрый день Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я не верю, что то, что привез Дрюльяне, приобретено незаконным способом. Он получил эти документы от таких вот как бы представителей народа в парламенте Украины, ну, как представители, как сенаторы. По, поэтому потому, ну, что на Украине сейчас, положено, сейчас положено, все по понял это... по, понял вашу мысль но анатолий очевидно имел в виду что существует процедуры даже документы нужно получать существует протокол по которой да потому что может быть это и документы но их невозможно приложить к, к, к судебному делу там скажем к материалам поскольку они были добыты как-то не так не по протоколу не по процедуре то есть существуют процедуры определенные каким образом изымаются документы и так далее и так далее то есть он это имел в виду, не то что там а, джулиане ну, да, он же не я же не говорю что он их поехал и украл да конечно нет. он их получил вопрос только стоит в том Просто... получил ли он их по правилам получения данных или нет вот и все то есть какие-то э, показания, Но есть, правило. есть правило, какие то показания какие которые... то свидетельства они могут быть приложены к делу в определенном порядке только если они добыты определенным путем в этом смысле я думаю анатолий ты это имел в виду я думаю вал я это имел в виду плюс я имел в виду то что джулиани не был еще раз он ехал туда не как официальное лицо он ехал туда как частный адвокат президент ну, и он, Трамп, я думаю, что вот, это, это не, не, не, не значит, что его не могут вызвать, скажем, в Сенат и снять с него показания. Абсолютно нет. Я нет, думаю, конечно. что вполне могут. Добрый день, пожалуйста, в эфир. Да, добрый день, еще раз. Анатолий прав, это в том смысле, если это использовать в суде. Тогда они могут быть не недействительны, добыты незаконно. Но их надо обнародовать. Не о, суде, не о суде идет речь, а обнародовать. Обнародуют. Я думаю, что обнародуют. Когда время под... Да, если настанет такое время, когда их нужно будет обнародовать, они их обнародуют. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я еще раз хочу добавить несколько слов относительно Джулиане и его документу. Даже если он их добыл, как вы говорите, каким-то там, не по протоколу. Никто не мешает взять и сделать то же самое по протоколу. Тем более, что уже, в принципе, это, так сказать люди названы так, и направление есть. Возможно, эта работа ведется, мы же не знаем. Да, мы же не Потому что... Ведь БАР, он же ведет расследование. Ребята, вы не забывайте, БАР, и никто не отменял его расследование на Украине. Поэтому, может быть, Джулиани туда не особенно рвется потому что это если генеральный прокурор этим занимается то зачем кому-то наступать на мозоли вот и все да, По... но он может их просто публиковать ему может что-то сказать это он частный адвокат и он имеет право публиковать конечно, конечно, да. конечно да. да спасибо спасибо добрый день Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вы могли бы осветить вопрос насчет КОМИ? Что-то было воскресенье, волну у него интервью он по всем каналам. Выступал, я просто не смогла уследить за этим. Буду да -да, -да. Спасибо Большое спасибо. Ну, насколько я понимаю, я к сожалению полностью его интервью не смотрел, но кусочки, которые я видел, КОМИ сказал, что да, я был неправ. Под, до но, этого он но, давал интервью но. Вулфу Блитцеру в CNN, а, это. Окей? Okay, где он сказал, ну что ж, ребята, видите, оказывается, я был прав. И меня полностью оправдали. И ФБР абсолютно законно вели электронные наблюдения за ды -ды -ды -ды -ды -ды -ды -ды. Это было ровно за три дня до интервью Волосу. И уже вот волосы вот это было интересно ну а на самом деле а, получилось что и коми сказал что если бы он знал он бы конечно принял меры и когда волос его спросила ответственность там ушел бы в отставку он сказал нет я бы вот тут сражался ну, в общем а, ми мирский а, трехметровый а... он тремя словами подставил всех работников фбр просто вот сдал их за 50 центов. Понимаешь, тем, что он сказал: Ребята, я на 7 уровней выше всех вот этих которые, вот да. муравьев, которые там копошатся. И если какая-то проблема и была сделана, то это да. она была сделана да. на том уровне. Да. Понимаешь, он полностью сдал ФБР, которым он же и руководил. Вот такой негодяй. Редкий. Добрый день. Добрый день. Я слушаю вашу передачу, и Анатолий сказал, что мы можем как-то сдвинуть это все, только голосуя. Я не совсем согласен. Голосуем мы раз в два года. Но мы должны толкать наших конгрессменов и сенаторов, чтобы они воевали с демократами, Потому что такое впечатление, что они просто уходят в кусты и ничего не хотят делать. Толкать, толкать мы можем э, только тех конгрессменов и сенаторов, которые, в, в, которые в, в, принадлежат, к, к, принадлежат к нашему избирательному округу, потому что да. толкать каких-то других сенаторов и конгрессменов, ну как бы им по барабану все это. То есть вот если живем мы в десятом избирательном округе. Если там Шнайдер рассказывает, какой он хороший, то прийти на, ней, на, на, на встречу с ним и сказать, дорогой Шнайдер. Угу. Или а, недорогой Шнайдер. Да, а вот все эти майсы, которые ты рассказываешь, ты сидел там первый срок два года, как мышь под веником, угу. еще два года просидел, как мышь под веником, сейчас ты будешь голосовать за импичмент Трампу. Я думаю, что тебе не место в Конгрессе. И там кто-то будет избираться от другой партии. Uh -huh. И за него проголосовать вот таким образом. А другого пути нет. А то, что вы пойдете и будете говорить сенатору, ну, конгрессмену, скажем, кому? Республиканцу, который и так э, в меру своих сил и возможностей противостоит демократам, так э, это смысла не имеет. В своем избирательном округе, своему конгрессмену, своему сенату. Если Но в вашем избирательном серьезно? округе да. есть республиканец, ну, у нас, да, я извините, я вас перебил. А, но у нас же есть тоже Друзья и родственники, которые живут Не только в нашем избирательном округе О, Это другое дело, согласен с вами Согласен Спасибо большое, мы должны сделать небольшой перерыв Мы сейчас прервемся буквально Буквально на несколько минут Послушаем рекламу После чего вернемся и продолжим Возвращаемся в программу Народная трибуна Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200 Если не успели дозвониться в первой половине нашей программы сейчас у вас есть такая возможность что касается коми и Бреннена, я думаю что они сейчас э, рискуют по вашингтон ДС и ищут адвокатов oh, yeah. Oh, yeah. потому что ну, не может такое быть чтобы люди не знали что происходит ну, мало того что было представление уже от а, того же а, горовица а, криминальная на на коме от того по поводу того, что он лгал под присягой. Mm -hmm. Давай, примем звонки. Давай. Добрый день, вы или... а, Добрый день, Толя и Сергей. Я очень рад вас слушать. Приятно все. Да, между прочим, Толя, обращаюсь к вам. Вы проиграли. Алексей, помните, с вами поспорил, что в этом году они будут импичить Трампа. И вы проиграли бутылку Да, этот, этот, да может... это, это я помню. У меня единственная отмазка есть только в одном. Алексей, да, да конечно. Да, а, вопрос мне такой. Вы знаете, да, да. я в начале сегодня утром смотрел и пичман, они показывали, голосовали республиканцы, демократы, в общем, туда-сюда. Я не могу это смотреть, у меня нервы вскоре начинают першить Я выключил. Почему теперь же теперь начались а, артикулы, артикулы, что это происходит, я никак не могу врубиться, что они делают? Уже проголосовали, по-моему, так Нет. я понял. Это, Нет. Было, Нет. Ну, это были процедурные голосования, а, а, и, ну, от, а, от, вообще, так сказать, похерить это дело и как голосовать. Вообще, а, по процедуре они будут вести дебаты в течение шести часов, так назначила комитет по обзору. А -а -а. До шести что... вечера? Да, там что 6... происходит, вы поймите, там э, в, в полной палате представителей больше 400 человек. И так, всем так, нужно... Все, что не проголосовали, ну как я понял, что демократы... Нет, Мы нет, нет, нет. Послушайте, вы послушайте, послушайте нас. А, то, что сейчас происходит, это не голосование по поводу импичмента. Это происходит голосование, по поводу предложенных регламента дебатов полной палаты представителей. Сейчас идет голосование по поводу регламента дебатов полной палаты представителей. То есть они должны установить время, которое выделится каждому они... желающему выставить, ну, им отпустили 6 часов на дебаты. Ну, все он вместе, и там, да. И там да. каждому дается по минуте, по полминуты, по полторы, по две да, минуты. Да. И вот они сейчас все пройдут, 6 часов пройдет, и к вечеру, возможно, сегодня они проголосуют уже а, по отдельно по каждому... По каждому артикулю, а, да. да. по каждому артикулю. Да, ну там, вы, понимаете, а. там получается а. еще а. Утро, проблема в том, что... Сегодня, да? а? окончательно либо да либо сегодня вечером либо может быть даже завтра ага. утром ага. Ну, спасибо большое. пожалуйста ну во всяком случае навряд ли мне кажется что сюрпризов не будет нет нет там сюрпризов не будет единственное что но ну, они действительно что они пытаются сделать опять же демократы <коспаливания> они пытаются обрубить республиканцам любую возможность как-то по новой начать рассматривать какие-то точки зрения. То есть они просто не хотят им давать возможности республиканцам это делать. Вы, Добрый что, день, вы в эфире. Уже, а, по покажу... говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. здравствуйте. А, у меня к вам два вопроса. Первый по Коми. Как вы считаете, а, то что Коми говорит, что он ничего не знал? Это, мне кажется, отмазка для детского сада. Ну, понятно, а да. Под... Это да. ерунда полная. А, а второй у меня вопрос а, приблизительно к вам. Вы почему-то очень нехорошая связь стала в последнее время. Не очень хороший сигнал в Варред вас плохо слышно. Так что, если можно, улучшите, пожалуйста. Хорошо. Спасибо. Мы постараемся. Спасибо. Спасибо вам. Добрый день. Здравствуйте, у меня вопрос к вам. Знаете ли вы в республиканской партии, кто ран против Шнайдера? И не могли бы вы его пригласить на русское радио и организовать ему какую-то помощь в выборах? Вы, вы знаете, там были праймарис, я помню. А, это было в прошлом году. В этом году мы еще узнаем, да, там. Да, да. Мы узнаем. Мы узнаем. узнаем. Да, потому что у меня такое впечатление, что республиканская партия в Иллиной умерла. Ну, практически и, да, во всяком бы, случае. Да. Как бы не из кого выбирать, не за кого голосовать и некого поддерживать. Ну, вот смотрите, и я вам скажу можно... такую вещь. Достаточно сказать, что в прошлом году в Баффалогров Гров не было ни одного представителя от республиканской партии, э, которые бы пытались избраться от этого округа. Вот вам, пожалуйста. Ну, я поэтому говорю, что, может, или надо нам другую партию здесь в Иллиной, организовать. Может, вы знаете, что я боюсь... Но, но против, против демократов можно было ран. Потому что все-таки у нас община большая, и я так мне кажется, что три четверти этой общины бы а, поддержали кандидатов со здравым смыслом. без всяких этих идиотских заходов, которые... Да. Э, ну, вот почему-то три четверти предлагают. нашей общины поддерживают Джен Чикавский. Да. Я до сих пор не могу понять, почему мы ее уже знаем лет 40 и ничего хорошего она для э, нашей а, общины. А, а, мы, я не думаю, что мы ее поддерживаем, просто мы не выдвигаем никого, кто бы против нее ран. А Инкабент имеет свои привилегии, у нее э, связи, у нее деньги, Конечно, у ну, нее организация и так далее. Я помню, когда Но... в десятом году против нее ранулся Джоэл полок Mm -hmm. который сейчас редактором Брэд Барр. Да, да, да. И он был у нас в студии пару раз, но к сожалению. Вот смотри, Брэд Дэвид, ну, да, был тому, у нас. Что, может перечаут да. куда-нибудь к людям, которые бы хотели раны и организовать какую-то компанию и что-то сделать полезное в этом направлении. Давайте, у меня у у есть предложение. Давайте, давайте бы, Сережу продвинем. Как вы Хотя думаете? на федеральном Спасибо. уровне что-то будет сделано. Потому что да нам... будет вы знаете, витата... что... <связывается> нам вы... в Чикаго разобрали. Да. Вы вы знаете, что? к сожалению, <связывается> даже когда а, а, речь идет о том, чтобы на board education, куда-то там, на school кого-то выбрать, его уж тут-то мы точно могли бы повлиять, потому что голосуют там не, не то, что за президентом миллионами, а несколько тысяч. Вы знаете, что там, скажем, а, когда я сбирался мэр Виллинга, по-моему, 3000, 3000 человек голосовали всего. Yeah. То есть вполне могли русскоязычные определить, кто будет мэром. Но пока вот, особенно на местных выборах, активность довольно низкая, и это печалит. Потому что большинство все-таки русскоязычных а, людей относятся, я отношу к разумным а, людям, которые знают, что такое а, социализм, что такое левая идеология, чем это грозит. Но, к сожалению, Активность недостаточная. Ну, я к тому, что если вы бросите какой-то клич или сделаете какую-то идею или какого-то кандидата, так мы с тобой с тобой поддержим. Нет, а вы, знаете, вы знаете просто... что? Нет, это не мы должны бросить клич, это если есть какой-то человек, какой-то кандидат, который может и хочет это делать, и если его программа нам импонирует, мы его поддержим а как искусственно создавать, понимаете, если бы я был Соросом, я возможно и делал бы так. Вот Сорос делает так, он берет из ничего, там, скажем, из пулю делает. Ну, вот, вот, вот они с... вот акассю Карте, они, Карте они сделали. Живаки, они, они, да, сдел... они, послушайте, они, они, они даже Обаму сделали. То есть быстренько сделали сенатором, через два года его сделали сенатором в США, а еще через два года они его сделали президентом. Так там денег, как у дурака Фантиков. А вы посмотрите, сегодня по всей стране проходят митинги поддержку импичмента всякие леньки могилевские натянули вагину на голову шляпу вот такую вагину и пошли на митинги. это вы думаете они по доброй воле нет потому что и стайер сойер э, сорос э, у них куча денег они проплачивают и выходят на демонстрации тысячи и тысячи вагиноголовых за 18 за 15 долларов в час ну что ж, работать не надо пойти поорать по побить машины там поскандалить э, вот к сожалению, такова ситуация. Спасибо большое за ваш звонок. Я понимаю ваше э, настроение, то, что вы хотите. Нет, идея абсолютно правильная. Просто вопрос ну в том, на... что нет... И на самом деле, когда появляется какой-то кандидат от республиканской партии, как ты справедливо заметил, в прошлом году был, но, к сожалению... Так он даже вшел не на федеральный уровень, он Нет, вшел на наш, на наш местный да, сенат. Это, штатовский сенат, да. и то он не смог выиграть от нашего же А округа. потому что наши не пошли и не проголосовали, да. остались дома. Это при том, что он выступал на радио у нас <связывая> дважды. Да, и, и вообще люди как-то не, недостаточно серьезно относятся к местным выборам, а это как раз вот... То, что определяет местные вот то что то с чем мы сталкиваемся каждый божий день вот эти гребаные налоги вот эти гребаные фи вот эти налоги на бензин удвоили это все делают местные там сидит медикан уже 50 лет дергает за веревочие сейчас правда вокруг него там началось шевеление какое-то федералы начали шерстить потихоньку а, то одного за задницу прихватили то второго, может быть и до него доберется тут вот федералы стали расследовать и Кук каунти асессора uh -huh. джо Берриуса. <coughs> может быть no. то есть может быть что-то произойдет но опять вы... же Серег, что произойдет произойдет смена власти но не смена партийности да. Произойдет смена власти. То есть вместо одного Медигена... Придет другой Медигена. Придет другой придет Мэдиган, его до, как его дочка, которая дочка уже да, не генеральный да, прокурор. Да, она, придет, она же что... не просто так не ранолась на да. генерального прокурора. Для этого же есть причина. Это все мы. Это же мы голосуем. Или да. не голосуем. А так абсолютно. что добрый день. А, добрый день. Добрый день. А, а... Пару uh, вещей, значит, говоря о выборах, uh, я наблюдаю в нашем Виллоджи, uh, очень активно мусульманской комьюнити. Они избегают своих членов во, абсолютно во все органы, которые есть в Виллоджи. Но это не то, о чем я хотел позвонить. Uh, я сегодня увидел uh, случайно, uh, что uh, один из вопросов, который рассматривается сегодня в Конгрессе, это вопрос о мистраил. Вы ничего не слышали про это? Потому что права это такая штука, которая может сделать это вообще при этом модуле. А, то есть а, объявить этот трайл, который был под шифром, а, недействительным, и назначить новый. Угу. И так можно сделать все время. Можно. Вопрос только, знаете, в чем? Нужно ли это... Пока нет. Нужно ли это демократам сегодня? По-моему, они наоборот... А почему они... нет? Я объясню, почему. Они поэтому и торопятся с этим циклом потому что им нужно закончить это они не могут если они будут это тянуть до бесконечности чем дольше они тянут тем меньше э, народ проявляет интерес поэтому им нужно это сейчас пока есть хоть какая-то поддержка они должны это протащить потому что еще пять месяцев еще полгода Народ просто потеряет к этому весь интерес, и тогда все их старания вообще. Вы говорите объявить мистраил, хорошо? Они объявили мистраил. Им нужно опять же начинать процесс по этому же поводу. Они же не могут объявить мистраил тут и потом искать ему опять какие-то новые обвинения. Значит, они объявляют. Почему нет? нет они ну, что они, нет они тоже, настолько да. изобретательная публика то что некоторые из них уже сегодня заявляют о том что несмотря на результаты этого импичмента они будут продолжать все равно расследование и даже после выборов 2020 -го года то есть уже некоторые из них смирились с тем что Трамп выиграет да. но они будут продолжать расследование пытаться объявить да. ему импичмент это да но это уже другое, уже другое это, дело. Это, это, другая другая это больные люди, но да? с больными очень трудно бороться. Это, Абсолютно. это правда. Поэтому я вам слово. скажу, лучше пусть они закончат сейчас. Действительно, сегодня, да, кстати... Быть, оно лучше, но я сегодня читал сам на интернете, что mm -hmm. один из вопросов, который сегодня обсуждается, это выдвинуть мистраил и они да, там, да. там какая-то какая конгрессменша вышла с предложениями и обоснованиями для этого мистраил ну вы же понимаете что если это э, ее конгрессменша вышла с этим предложением она же это не из головы выдумала да то есть ну, они... ну, ну конечно нет конечно ее подсунули Ну, а вот, то есть они сейчас пытаются как-то Немножко заполнить эту паузу для того, чтобы все равно провести импичмент. Как бы они все варианты уже пересмотрели. И вот остался все равно, как бы не было, один вот этот вариант импичмента. Это такой цирк. Что цирк. Он да, уже, конечно, надоел. Грустный. Грустный цирк, да. Грустный, очень грустный, очень. Спасибо да, я просто боюсь да. чтобы они там что-нибудь не натворили такого. А, будем надеяться что нет а, спасибо большое за звонок. Кстати, вам. следующим этапом а, всего этого мероприятия в январе то есть сегодня они допустим сегодня в крайнем случае завтра если ничего не произойдет если вдруг пилоси там что-то еще перемкнет в голове мало ли она такая девушка сомневаюсь ну в общем так или иначе если ничего не произойдет они проголосуют сегодня или завтра за импичмент а в январе месяце э, я думаю э, сенат десмист mm -hmm. этот кейс очень быстро потому что Шумер начал. Вообще интересная вот эта полемика между Шумером и Макановым. Шумер, мы должны провести честный, справедливый трайл, мы должны докопаться да, до да, истины, да, да, да. мы должны вызвать свидетелей, да. на что Макановы сказал так-так, секундочку. Вот свидетелей, расследования это все дело обвинения, это вот то, что происходило в Нижней Палате. В вашем церкви. Если у вас есть кейс, мы его рассмотрим. Да. Если кейс действительно строгий, сильный, мы проголосуем по нему но я кейс никакого нет поскольку все это был без я, в общем довольно логично все объяснил мы не занимаемся расследованием сказал маккей маккона мы судьи мы принимаем решение на основании ну да, они присяжные заседатели На основании они... ваших так сказать на основании того что предоставит нам нижняя палата и он, он абсолютно прав добрый день вы в эфире Алло, здравствуйте. Э, только что вот женщина позвонила о том что вы создать новую, допустим, скажем так, русскую партию, которая была, которая смогла бы против... ну, противостоять демократам а, и вообще русских русскоговорящих депутатах. И вот мы в Нью-Йорке выдвинули своего Алика Брука-Красного, так да, что да, его голос да, да, оказался да. решающим в выборе, значит, Э, нетрадиционно же в браках э, его голос оказался решающим а вот э, э, после него вы, э, выступил один человек, который предложил, э, сказал о том, что вот, э, активизировались мусульмане и что вот и, мне кажется, вот именно мусульмане скорее всего и достигнут своего и аль а, а, а, а, а, а, или Амараш будет Всю, на всю катушку у нас в Соединенных Штатах. Эти, да, эти будут голосовать блоком, и очень настойчивые, и деньги есть, и их подпитывают, и, в общем, это да. А мы, русские евреи, нам лень оторвать заницу от дивана и пойти проголосовать. Хотя Срежа, Не зря же говорят, два еврея, три мнения. Мы никак не можем сами с собой договориться, о чем уже говорить, идти каким-то блоком против кого-то. Да. Да. невозможно спасибо да. но ну, а вот а насчет того что исламизация происходит это да. реально и, это реально и в том числе некоторые евреи за это это дело поддерживают. в том числе и за Ильхана аномар там есть я увидел выступление евреев которые поддерживали mm -hmm. ее. ну что все время по моему вышло наше. спасибо друзья будьте здоровы